Здарова, чуваки! Это обзоры от map.org и я, Трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите Реальное бомбоубежище Элитных агентов И озвезденную РПГ. Поехали! Fallout Shelter наконец добрался и до платформы Android. Так что можешь смело взять на себя роль короля бомбоубежища. Именно тебе решать когда тихий час, кто с кем спит и кого отправить навстречу радиоактивным облучением пинком под зад. Ведь на всех ресурсов не хватит. Кстати о ресурсах. Они делятся всего на три типа. Хавчик, электричество и вода. По принципу постройки комплексов из XCOM -ком, ты будешь достраивать помещение, обеспечивать убеженцам рабочие места, койку и пайок. Неправильно трудоустроил персонажа, слил ресурсы. Решил разводить рабочий класс как кроликов, слил ресурсы. Даже защита от нападений рейдеров тоже требует ресурсов. Вдобавок, выйдя из игры, обитатели убежища будут, как и ты, продолжать жить своей жизнью. Так что по возвращению будь готов к настоящей катастрофе. Развивай персонажей, исследуй пустоши, изучай науку. В общем, плодись и процветай. Или умри. В днях вышла игра по мотивам нового боевика Гая Ричи, агенты АНКЛ. В ней вам предстоит сыграть роль элитного агента ЦРУ Наполеона Солу или КГБ Ильи Курякина. Тебе будет доступен целый открытый Берлин 40-х годов, в котором ты сможешь не только бегать, но и перемещаться на автомобилях. Устраняй немецких офицеров, шпионь и собирай разведданные. В игре бодрый экшен, крутая графика и интересные задания. А приятным бонусом ко всему станут сражения по мультиплееру с реальными людьми, заработанные очки в котором ты сможешь тратить на прокачку показателей персонажей и покупку нового оружия. Star Wars Uprising — это звезда ТРПГ по всеми любимой вселенной. Играй за Хана Соло, Боба Фета или создай нового героя далекой-далекой галактики. Отправляйся на выполнение миссий, добывай новую экипировку и оружие, развивай персонажа, а также прими участие в сражениях большого масштаба, которые повлияют на судьбу игровой вселенной. В игре предусмотрен и кооперативный режим, в котором игроки смогут сообща сражаться против Империи. Тебя ждут куча способностей, уровней и врагов. А красивая графика и простое управление позволят сполна насладиться игрой и присоединиться к новой саге по Звездным бойнам. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. А по этим ссылкам можешь посмотреть наше прошлое видео. Может, что-то да пропустил. Это был обзор от mob.org и я, Трэш. Увидимся!